с локацией все должен быть. Балкон. Сижу дома. Куда тут денешься? О, ничего. Надо поправляться. Поправляюсь, как могу. Повязки мои слетели. Ну, ладно. Врач об этом и говорил, что вполне возможно, что так оно и будет. По-моему, сейчас еще не видно, но вроде глаза мои большие, роскошные, галили. Стали поменьше. Ну, еще там пока опухоль, как бы. Ну, о синяках и вообще говорить нечего. Ничего, терплю. День сегодня осенний. Сегодня четвертое, Нет, сегодня всего лишь 2 октября. А мне надо быть понедельник денег, чтобы снять шуры. Это будет 4 октября. Надо даже ведь перетерпеть. Много чего нельзя делать. Но бывает. Селяви. Удачи всем.